Всем привет! Пришло время коллектива Анир, потому что само себя оно не придет. И сразу скажу, что по Анир переведено вот прямо очень мало. Большая часть того, что будет упоминаться в этом видео, взята с английской Вики. Соответственно, если будете искать номера объектов, рассказы или названия, о которых речь, смотрите сразу на английское SCP, в русской из этого почти ничего нет. Итак, коллектив Анир существует в пространстве снов. Его поддерживают в существующем состоянии различные спящие сущности, большая часть из которых даже не подозревает об этом. А уж если даже сами люди, состоящие в Анир, ничего не знают о нем, то что говорить о тех, кто никогда осознанно не входил в сновиденные миры? Загадочность этой связанной организации настолько высока, что если нажать на ссылку с надписью «Коллектив Анир» на сайте SCP, мы перейдем на какой-то другой сайт, где рассказывают, как подвинуть землю. То есть Анир — это движение земли, а еще здесь написано, что табуретка и Мария Тереза — королева Франции. Так бы осталась эта штука неведомой, если бы не начали появляться связанные с ней предметы. В SCP впервые эта организация упоминается в объекте 1498, где на обнаруженных в заброшенном здании телефонных овцах было напечатано «Создавайте свои собственные фантастические видения с вашими друзьями из коллектива Анир». Позвонивший по Таким телефоном связывается с человеком который представляется оператором коллектива анир после чего погружается в сон который запускает процесс превращения человека в аномальный объект в телефонную овцу то есть анир вообще любит использовать телефоны и звонки с загадочными посланиями для общения с внешним миром кроме сипе 1498 также с телефонами связан scp 2805 но не одними телефонами едиными в следующий раз фонд наткнулся на коллектив когда нашел стеклянные снежные Шары с надписью «Удаляйте негативные эмоции и мысли из вашего разума с вашими друзьями из коллектива Анир, не использовать чаще трех раз в месяц, в случае чрезвычайной ситуации не разбивать стекло». Эти шары существенным образом изменялись на людей и поначалу казались довольно безобидной вещью. Однако, как выяснилось, в случае их повреждения, окружающая реальность начала превращаться в подобие кошмара его. Невидимый и непознаваемый Анир оказался сильной организацией, способной изменять реальность. Похожим свойством обладает и пойманная фондом разумное животное неопознанного вида SCP-2245, которое помимо своего влияния на сны само, очевидно не из нашего мира, из такого мира, где эволюция пошла совсем другим путем. Умение Анир приносить вещи из других миров, показанные в объекте SCP-2272, где говорится о несуществующей высшей школе Анир и таком же несуществующем игроке бейсбольной команды, а это уже похоже на просачивание чего-то из Параллельного мира в наш. Что в сумме с тем, что Анир это метафизическая информационная сущность, дает огромное сходство с Пятой церковью. Кто не знает о чем речь, я заботливо оставлю ссылку в описании на видео о ней. Кстати, в том же видео про пятую церковь я говорил, что она может существовать в виде коллективов. В каноне войны по всем фронтам пятый коллектив даже агрессивно вторгается в миры Анир, заражая их своими информационными сущностями. Сходство есть еще и в том, что идеи Анир продвигает множество групп, которые не связаны с самим Анир. В SCP-2603 упоминается группа Рассвет Курана, которая проводит семинары, приводящие к тому, что люди во сне соединялись с Анир. Так же, как и Пятая Церковь, Анир распространяет свои учения через людей, которые возможно даже и не понимают, чем они в сущности занимаются. Получение всех этих артефактов заставило фонд серьезно заняться коллективом. И в результате исследований был сделан вывод о том, что сам Анир не представлен никакой сущностью в нашем мире и, вероятно, полностью располагается в другом. Однако коллектив, очевидно, обладает пониманием культуры и технологий людей, хотя и весьма своеобразным. В общем, недалеко фонд продвинулся в своих исследованиях. Но позже Анир сам решил выйти на связь, подкинув одному из исследователей письмо, в котором говорилось о неких садах сна, или садах Анир, о заключенных в них, о людях-овцах и собирателях снов. Из этого письма стало ясно, что коллективы представляют собой сеть соединенных сознаний спящих существ, Которые, обмениваясь информацией, поддерживают существование как целых миров, так и чистых Анир, то есть личности, не имеющих тел и существующих только внутри снов других людей. На этом интерес к фонду со стороны обитателей Сада Грёз не закончился. Явившись в виде женщины из старого фильма к SCP-600, воплощению сущности, известной как никто, Анир предложил ему то, что тут действительно хотел. Впечатлений обычных людей взамен на разные услуги, как касающиеся фонда SCP, так и нет. Об этом есть есть несколько рассказов, которые уже читались на этом канале, ссылка тоже есть в описании. Фонд не смог не ответить на такое и начал операцию «Черный лотос» во главе с доктором Глассом. SCP удалось разработать способ создания подобия сонного коллектива, состоящего из спящих сознаний добровольцев, и использовать их аналогично тому, как делает сам Анир. Для путешествий по этому пространству снов были выбраны трое агентов, которые начали исследовать причудливые миры. Про них есть всего около десятка рассказов на что наткнулся фонд, был мир Квишао. Он назывался страной Ксайопания, которая выглядела как несколько плавающих в нигде кусков земли, на которых располагался город, построенный в традиционном японском стиле. Этот мир оказался неприветливым и наполненным кошмарами. Правило им из своего храма некое Квишао. Вернее, как правило, этот город был населен копиями одного и того же человека, самой Квишао, которые занимали в нем все возможные должности. Фонд выяснил, что физически этот мир находится в разуме Джейсона Грэхэма, человека, судя по всему, лежавшего в одной из больниц Сиэтла. Также коллектив Квишао поддерживали и другие пациенты больницы. А сама Квишао как личность оказалась девушкой, с которой Джейсон состоял в отношениях. Она умерла и стала чистым существом мира снов, или чистым Анир. По большей части фонд принимает за Анир именно страну Ксайопания и исследует ее. Однако миры и Шао не были все Анир, они были отдельной сущностью, которую сам Анир Запад, крупнейший и самый из коллективов, изучал через искусственное существо, созданное в мире снов по имени Овалбот или Савабот. Саваботу удается проникать в сны намного глубже, чем агентам фонда, и потому находит он намного больше. Мир Квишао вместе с агентом фонда в нем были изучены совой вдоль и поперек, а вот другая сущность, которая называется номер 27, оказалась не по зубам даже самому коллективу, а не Р Запад. Номер 27 это еще один коллектив из мира снов, который каким-то образом может передавать радио. Передачи в реальный мир. Но для общей лорной истории он интересен тем, что совмещает пятеринство Пятой церкви и учение о снах в нечто целое, что подтверждает теорию о том, что Пятая церковь и Анир хоть и разные сущности, но по своей сути похожи. Так или иначе, изучение способности номер 27 позволило Анир существенно продвинуться в своих технологиях. И если раньше ему давалось только совершать звонки на проводные телефоны, то из SCP-2876 мы узнаем, что Анир создали мобильное приложение которое позволяет заказывать определенные сны и выложили его во все магазины приложений видимо пополняя таким образом число спящих сознаний, работающих на поддержании миров анир запад также коллектив создал несколько сайтов в интернете на которых спящие люди могут оставлять сообщения на таких сайтах они начали обсуждать свои дела настолько вот перестали бояться своего обнаружения фондом сущности связанные с анир начали появляться даже на ютубе. тубе 4469 например все это могло коллективу существенно расшириться и набрать силу. В результате чего начали появляться целые области пространства, в которых все спящие так или иначе поддерживают тонир. Как, например, SCP-2444. Да, я имею в виду новый SCP-2444, потому что в русской версии все еще висит какой-то старый объект, который был официально уже уничтожен. Так вот, SCP-2444 это явление, возникающее вокруг подходящих заброшенных зданий, бывших ранее торговыми павильонами. Все люди живущие неподалеку от такого начинают видеть сны о нем, образуя очередной сновиденный мир. Это явление пошло еще дальше, когда появилась... Э, Замен Дербора. Это когда все живые сущности, находящиеся в горах Кэтскил, что в штате Нью-Йорк, образовали единое сонное пространство. Так постепенно коллективы под началом Анир Запад начинают включать в себя чуть ли не все человечество, а то и всех живых существ на Земле, и в далеком будущем набирают огромную силу. Фонд просто перестает справляться с их проявлениями. но как мы знаем, примерно в середине 22 века в мире SCP случается апокалипсис. Но потому что все истории связанные с SCP в апокалипсисе начинаются примерно в конце 22 века. Ставь лайк, если смотришь это видео из 23 века, а ничего не произошло. На мире снов это отражается поначалу тем, что появляется много коллективов, состоящих из кошмаров целиком. Первым сносит самый близкий к реальности мир Квишао. Тот самый, что изучает фонд. Он попросту рассыпается и становится ничем. Затем, сублин Население планеты из-за недостатка сновидящих мира спящих растворяются, продолжая жалкое существование в виде мелких хаотичных островков из образов в мертвом мире, где в итоге становится просто некому спать. Всем пока.